всем привет Давича. мне тут пришло письмо о том что я могу включить спонсорство э, на канале я очень удивился решил его включить удивился потому что спонсор, спонсорство доступно только для каналов от 30 тысяч подписчиков каких у меня нету либо от 1000 подписчиков если это игровой канал но у меня не игровой канал но пришло так пришло решил это включить вот кто знает, у меня там вроде на Патреоне было, но я на Патреоне начал, а потом забил. Забил, потому что мне сама система не понравилась. Первое, я там сначала, помню, указал один счет, а потом, когда уже год назад переехал в Беларусь, получается, год назад я указал другой счет, а тот, получается, типа в состоянии заблокированным и он до сих пор не удалился и какие-то деньги там типа 20 долларов там так и зависли не могут ни туда ни сюда вернуться в общем система как по мне очень неудобно ну лично для меня для кого-то вроде бы норму кто с первого раза все настроил у меня не получилось вот и я еще на год или полтора года назад что-то попробовал и потом решил забить вот, потому что это все-таки другая система, проще, когда это все в одном месте будет. вот Поэтому за последние месяцы, кто там еще был у меня подписчиком на Patreon, я там деньги вернул. Там один человек по 5 долларов, по-моему, три раза вернул, и одному человеку по доллару два раза. Ну, что-то такое, я не помню. Но так нифига я оттуда и не получил, потому что счета какие-то тут заблокированы, то висит это... Короче, ну его нафиг, всю эту ерунду. Здесь появилось круто. Будем пробовать здесь. Я все-таки приверженец того, когда все в одном, да, там все... Все функции как бы на одном ресурсе есть. Вот, и нет, нет такого как... Платная подписка, идем на Patreon, а там надо тоже подписаться, и в результате это рассеивается. А так вот есть один канал и все функции. Здесь, я так понимаю, есть и чат, вот и все такое. Так вот, какие уровни я решил сделать? Вот такие, студент, программист, программист второй категории, первый и ведущий программист. Что это такое? Давайте посмотрим на студента. Что такое студент? Месячная стоимость... 1 доллар Ну, как вы видите 70 процентов я буду только получать вот грубо говоря 70 центов дальше какие э, бонусы для студента Ну, доступ к чату для спонсоров вот а, что что тут еще больше здесь ничего нету то есть есть еще правда специальный значок который будет показываться рядом с вашими комментариями вот, зеленый это спонсор зеленый, который вот буквально там только присоединился, а красненьким это то спонсор, который уже давно, там, несколько месяцев, по-моему, да, на постоянной основе есть спонсор. Вот, у них будут такие вот э, иконочки. Дальше, программист. Программист, стоимость подписки 2,5 доллара. Что здесь есть? Здесь есть доступ к чату для спонсоров и трансляции только для спонсоров. Вот я тут написал, если спонсоров будет больше сотни, можно будет даже обсуждать тему для роликов. Но ну, в любом случае спонсоры мотивируют к тому, чтобы я уделял время для создания роликов. Вот. И проводил стримы. Так вот, начинают программиста, будут трансляции только для спонсоров. В принципе это удобно да так как это все в одном месте буду включать какие-то стримы и опять таки как я делал задачки решать но задачки так у меня и не получается решать но в принципе это может изменить да если будут люди спонсировать канал то в принципе можно будет э на постоянной основе там пару раз в месяц а может быть и больше если будет больше спонсоров вот это делать то есть устанавливать время ну я не знаю возможно это вечернее время но тут уже будет все четко у поставил время и хочешь не хочешь а нужно будет запускать трансляцию а дальше а дальше дальше разберемся дальше программе второй категории стоимость 10 долларов что здесь здесь ранний доступ к новому контенту доступ к чату для спонсоров и трансляция. вот здесь появится возможность а, спонсорам получать доступ к видео которые я например могу записать да там у меня может появиться время я там два-три ролика запишу и, и понятное дело я же их сразу не буду выкладывать а там у устанавливаю график какой-то да там раз, раз в неделю например ну вот так вот. и вы сможете получать э, ранний доступ к этому видео вот программист первой категории здесь уже я уже даже не знаю я, я решил все все, э, вообще было пять э, категорий 5 э, видов спонсора, вот то есть первые три я так еще прикинул а вот 4 5 уже думаю добавлю что тут совместный сеанс игры а во реклама проектов спонсоров то есть я в принципе могу рекламировать ваши проектики можем опять таки это те же стримы и в этих же стримах э, что нибудь что нибудь там будем обсуждать можно даже в игрушку поиграть какую-то можно задачки порешать можно обсудить э, не знаю какие-то темы роликов и т.д. и т.п. Ну и самый крутой это ведущий программист 100 баксов в принципе, здесь и эксклюзивные видео. Так, а у этого нет эксклюзивных. Ага, в а этом нет. А вот тут будут эксклюзивные видео. Вот так вот. Ну, возможно, возможно под эксклюзивными видео я имел в виду. Это, возможно, даже пересоздание некоторых курсов. Вот. Возможно, если там спонсоры вот этой вот этой категории их будет больше чем там не знаю 5 7 10 100 тысяча то конечно же будет мотивация для того чтобы пересоздавать курсы и делать их попроще да там по си плюс плюс вот потому что все-таки первые ролики мои были это только начало мое было и соответственно какого-то опыта не было и некоторые вещи можно было рассказывать попроще и тратить на этом меньше времени вот так что еще в принципе все то есть то есть канал если вы хотите чтобы он развивался канала нужны спонсоры конечно же в идеале если бы канал приносил столько э, денег на постоянной основе ну чистыми да там с учетом там всех налогов потому что здесь 30 процентов отдаешь и если к примеру какие-то суммы будут приходить с них надо налоги платить в той стране в которой я сейчас живу вот то есть там тоже какой-то процент процентов может 10 не знаю 15 будет уходить вот но по-хорошему если бы канал приносил чистыми на постоянной основе такую же заработную плату как сейчас ну не не такую же а большую да потому что если это больше она должна быть чуть выше вот то тогда конечно можно было бы работать работать только на канал и соответственно все мое время уделялось бы каналу а не основной работе ну это знаете это в идеале да к примеру и здесь можно было бы создавать кучу всего Потому что тем очень много. Некоторые, конечно, уже появляются идеи у других блогеров. Я не всех смотрю, но у кого-то могу случайно увидеть. Так, О, я об этом думал когда-то, но на это нет времени. Ну, в принципе, все. Короче, этот видос я делаю для чего? Для того, что, чтобы включить функцию спонсорства, надо как раз вот создать видеоанонс. Вот я его, собственно говоря, и делаю. Поэтому после этого видеоанонса появится функция включения, ну, точнее, мне меня включится спонсорство. Ну, и дальше вы должны будете увидеть где-то там, когда будет мой канал, и внизу будет стать спонсором. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. Обязательно становитесь спонсорами, и видео будет, количество видео будет больше, и качество будет лучше. Ну, и темы будут обширнее. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.